Всем привет! Наступает новый 2019 год и хотел бы вас с этим поздравить. В прошлом году у меня не получилось, я был в больнице как раз в это время и записать не смог поздравления. Но в этом году пока я еще не в больнице, поэтому записываю. Что бы хотелось вам пожелать, чтобы у вас появилось время, наконец-то то, то нужное время, которое всегда нужно. Вот, чтобы вы его использовали с пользой. Возможно, изучили что-то новое, а возможно, провели больше времени там с семьей, с детьми, с родителями. Вот. Чтобы, конечно же, у вас было время на то, чтобы смотреть все мои ролики, не пропускать рекламку, не перематывать и все такое. Лайкать, ну это уже такое, шутки. Вот. Чтобы у вас появилось время и возможности прочитать хотя бы штук 10 каких-то э, полезных книг по профилю и не по профилю. Ну, возможно, кому-то хотелось научиться вязать крючком, чтобы вы нашли это время, выделили и прочитали книги и научились. Возможно, кто-то хочет выучить новый язык программирования, новую технологию, ну и, и, и что-нибудь еще. Так вот, чтобы на все это у вас было время чтобы ничего вам не мешало, вот, чтобы вы сами могли планировать все свои дела и чтобы никто не мог на это влиять. Что вам еще пожелать? Ну и уже давайте, наверное, чтобы у нас, у нас уже там 4600 подписчиков, чтобы нас становилось больше. А если нас будет больше, то, конечно же, материала, будет больше и он материал будет качественнее чем это есть сейчас в некоторых роликах а, ну и ну и хотелось бы чтобы конечно же конечно же больше если у кого-то что-то было нехорошее чтобы этого нехорошего не было но чтобы этого нехорошего не было я думаю вы сами знаете нужно самому прикладывать к этому усилия так вот чтобы вы не делали ошибок, чтобы всегда задумывались перед тем, чтобы что-то сделать. Вот, так, ну вроде бы, ай блин, испортил, ладно. Ну, что тут еще добавить, наверное больше нечего, чтобы у всех все было хорошо, чтобы никто не болел, это самое важное. Потому что заболел, и все планы идут наперекосяк. И чтобы всегда было отличное расположение духа. Чтобы всегда вам было весело и радостно. И никакие трудности вас не смогли бы расстроить. Ну, сейчас я докрашу. И это игрушки, это не яблоки. Это игрушки. Надеюсь, вы хоть этот ролик до конца досмотрите. Так, сейчас, секундочку, еще вот таким цветом. Ну, с новым наступающим 2019 годом. Всем спасибо и всех еще раз поздравляю. Всем хорошо отпраздновать. Ну и до встречи в новом 2019 году. Всем пока.